Ей было лет 30, но выглядела она гораздо старше. Впечатление было такое, что в морщинах ее лица лежит пыль. Микола пошел за ней по коридору. Этой слесарной самодеятельностью он занимался чуть ли не ежедневно. Дом победы был старой постройки, года 1920 -го или около того, и пришел в полный упадок. От стен и потолка постоянно отваривалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла, стоило только выпасть снегу. Отопительная система работала на половинном давлении, если ее не выключали совсем из соображений экономии. Для ремонта, которого ты не мог сделать сам, требовалось распоряжение высоких комиссий, а они из почины разбитого окна тянули два года. Конечно, если бы Коля был дома, неуверенно сказала мадам Боука. Квартира у Боука была больше, чем у него, и у божества ее было другого рода. Все вещи выглядели потрепанными и потоптанными, как будто сюда наведалось большое и злое животное.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 Дети всегда скандалили, требовали, чтобы их повели смотреть. Он отправился к себе, но не успел пройти по коридору и шести шагов, как затылок его обожгла невыносимая боль, будто ткнули в шею до красна раскаленной проволокой. Он повернулся на месте и увидел, как мадам Боука утаскивает мальчика в дверь, а он засовывает в карман рогатку. «Янукович!» — заорал мальчик перед тем, как закрылась дверь.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 Но здесь он был невидим. Тебе, Украине, сменялась легкой музыкой. Держась к телекрану спиной, Микола подошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Теперь их падало на Киев по 20-30 штук в неделю. Внизу на улице ветер трепал рваный плакат. На нем мелькало слово «Зисоц». Зисоц. Священный устои Зисоца».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 Кончиком пальца Микола подобрал крупинку белесой пыли и положил на угол переплета. Если книгу тронут, крупинка свалится.